Здравствуйте, сэр. Добро пожаловать в Штанглазскую парикмахерскую. Чем я могу помочь? Мне нужно новое лицо. Эм, простите? Я же сказал, мне нужно новое лицо. Мое слишком уродливо. Сэр, я просто прихмахер. Я не могу изменить ваше лицо. Чушь. Просто возьми ножницы. Но это может быть так опасно. Нет, я, конечно... Плачу вдвойне. Вы уверены в этом, сэр? Да, да, давай уже, пока я не умер в ожидании. Зеркало. Я сказал, дай зеркало. Пожалуйста, сэр. Мне нравится!